Фасолевый суп с копченостями приготовить просто, единственное, что надо предусмотреть заранее. Замочить фасоль на ночь, суп будем варить на готовом бульоне, поэтому и он должен у вас уже быть. Как приготовить фасолевый суп с копченостями? 1. Приготовьте фасоль согласно указаниям на упаковке, замочите на ночь. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Вкуснее тем, кто подпишется. Обещанный список ингредиентов. Фасоль, 900 грамм. Бекон копченый, 6 ломтиков. Лук, 2 штуки. Морковь, 2 штуки. Сельдерей, стебли, 2 штуки. Чеснок, 4 зубчика. Болгарский перец, половина штуки. Маргарин или говяжий жир, 2 столовые ложки. Говяжий фарш, 350 грамм. Копченая домашняя колбаска, две штуки, мюка, 4 столовые ложки, бульон или вода, 6 стаканов, протертые томаты, 350 миллилитров, томатная паста, 1 столовая ложка, соль, по вкусу, перец черный, по вкусу, количество порций, 6. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Люблю вас, друзья, жду снова.